Здравствуйте. Меня зовут Роман Карловский. Я мастер по практикам дыхания. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что есть намерение. Я буду рассказывать своими словами, как я это понимаю, что такое намерение, потому что об этом написано очень много, очень много, очень подробно и еще и по-разному. Я создаю мысли-образ. И через некоторое время это начинает происходить как бы само собой. Поговорим подробнее о том, как это работает. Я занимаюсь дыхательными практиками, да и многими другими энергетическими техниками уже достаточно давно. И я также провожу собственные исследования о том, как это работает. Пропустил через себя достаточно много информации, отфильтровал то, что не работает, соединил самые наиболее актуально работающие техники в наше время. Смотрите, суть работы намерения состоит из трех составных частей. Первое – это энергия. Если нет энергии, то ничего не получится. Энергетика – это важнейшая составляющая того, что у вас вообще что-то получается. Это говорит о том, что ваши результаты, ваша жизнь напрямую зависят от наличия энергии. Энергия не та, что там ямы копать. Это не та энергия, а энергия более тонкого плана. У многих людей не хватает энергии для того, чтобы у них что-то получалось, для того, чтобы они там купили машину там, или накопили на квартиру, или вообще что-то начало происходить по их желанию. Просто не хватает энергии. То есть нужна реально энергетическая единица. С этого нужно начинать. Почему есть много «Хочу», но на эти много «Хочу» очень мало могу? Потому что не хватает энергии. Почему и не хватает? Потому что наше тело и наше сознание имеют блоки, энергетические блоки. И я рассматриваю блоки как энергетические тайники. Например, что такое блок в теле? Это зона напряжения которую мы не можем расслабить в нашем теле может быть много разных зон напряжения например это шея там, или руки или поясница икры разные э, части тела могут пребывать в напряжении и на него мы не можем никак повлиять и это напряжение является блоком, потому что оно забирает у нас энергию. Оно мешает нам спать и вообще как -то думать. То есть тело отвлекает от текущей задачи. Смотрите, нам нужно снять напряжение, нам нужно снять блоки. И снимаются они очень-очень качественно, глубоко и основательно при помощи дыхательных практик. Но дыхательные практики прорабатывают наиболее глубоко. А когда мы снимаем блоки, мы расслабляем тело и получаем энергию. У нас улучшается качество сна, а у нас улучшается самочувствие, появляется легкость сели, мы получили энергию я это называю энергетической единица но блоки бывают не только в теле они бывают еще и психики те эмоции которые мы не реализовали в каких-то ситуациях например нужно было где-то что-то сказать кому-то нужно было где-то ответить четко и лаконично нужно было где-то выплеснуть гнев но мы это проглотили потому что Подавленная эмоция – это подавленный энергетический импульс. Это все остается. И, собственно, с этим тоже нужно работать. Также дыхательные практики снимают и такого рода блоки. Второе – это питание. Скажем так, это наше топливо. То есть, если топливо низкого качества, то у нас не будет энергии, тело будет зашлаковано и физические упражнения это очень важный элемент потому что в дыхательных практиках тоже задействуется физика тоже работает тело но необходимо делать растяжки необходимо заниматься с телом намеренно а сюда же можно записать спорт вот если вы эти три пункта закроете проработаете выставите на регулярную основу у вас уже будет ощутимое увеличение энергии все второй элемент это внимание. Просто наличие огромного количества энергии не приведет к счастью. Почему? Потому что энергия не статична. Мы не можем сделать так, что мы накачались энергии, ее упаковали в какой-то аккумулятор, положили в карман, потом достали, когда нам надо, что-то подключили. Энергию, когда мы когда мы занимаемся энергетическими техниками, эта энергия она сразу же стремляется на распределение то есть она не статична она как вода у нас много воды но она будет куда-то утекать куда она утекает она утекает туда где ваше внимание то есть если вы думаете о негативе если вы думаете как, как в мире все несправедливо почему у кого-то получается а у вас не получается если вы смотрите т.в. и сериалы то ваше внимание находится там автоматически Ваша энергия, которую вы добились, повышение потенциала добились, это достаточно такой объемный труд, ваша энергия просто будет питать. Чужие цели, чужие мысли, чужие фильмы, чужое кино. Она просто будет уходить. Либо в, ваши, в вашу жизнь придут люди-провокаторы, которые будут вас просто бессознательно провоцировать и э, с одной целью, чтобы вы с ними поделились энергией. Она должна быть под вашим управлением. И наоборот, смысла заниматься практиками на внимание, отстраивать практики внимания нет, если у вас нет энергии и заблокировано тело. Почему? Потому что э, техники на внимание и отстройка внимания – это более тонкий аспект. И если ваше тело заблокировано, оно имеет блоки, если в эфире мыслей, если в сознании есть мусор, да, то ну, подавленные эмоции, какие-то эмоциональные переживания, от которых вы не можете освободиться, обида, страх, там, гнев, то смысла нету смотреть например на точку или на свечу или э, вообще как-то работать с вниманием или садиться в медитацию потому что когда вы сядете в медитацию либо будете отстраивать практики на внимание то в вашем эфире будет этот мусор сначала нужно закрыть первый элемент а у нас есть энергия и тут мы уже можем заниматься практиками на внимание я отмечу две техники на внимание, которые очень хорошо развивают концентрацию внимания и вообще дают ощущение того, где ваше внимание находится, чтобы оно вам принадлежало. Потому что многие люди, когда приходят ко мне на занятия, мне нужно собирать их внимание из прошлого, из будущего еще откуда-то, сюда, здесь, для того, чтобы начать уже что-то делать. То есть, практиками заниматься смысла нет, если внимание размазано ...прошлое, либо в будущее, или там еще куда-то, в рекламе там о чем-то думаешь. А для того, чтобы вообще начать работу с вниманием, необходимо понимать, в какую сторону его раскачивать. Первое, Фокус. Необходимо отработать фокус внимания так, чтобы вы могли фокусировать внимание и удерживать его но ну, достаточное количество времени. То есть фокус внимания и удержание, но больше чем 4 минуты. Потому что сейчас э, у многих людей с удержанием внимания ну, явная проблема. Оно не может удержаться какое-то время. То есть больше там 4 минут оно просто скачет. Следующая практика ⁇ это фокус внимания. Нарисуем это так. Но можно сказать, что это созерцание. Вы собираете внимание, а потом... Чередуете практикой созерцания. То есть вы нигде, ни на чем не фокусируете внимание. И таким образом вы раскачиваете внимание. Вы фокусируете, созерцаете. Фокусируете созерцает. Тогда ваше внимание будет принадлежать вам. Вы в любом месте можете сфокусировать внимание его собрать из прошлого, из будущего и здесь и сейчас решить быстро, внимательно конкретную Тогда, задачу. Когда ваше внимание принадлежит вам, вы можете управлять энергией. Та энергия, которую вы получаете в практиках через дыхание, через питание. Через физические упражнения вы ее уже можете направлять туда, куда вам надо, а не туда, где на чем остановилось ваше впечатление о каком-то сериале или фильме или какая-то мысль и навязчивая идея зашла в голову и управляет вашей энергией. И третий аспект, третий элемент – это состояние. Это очень интересная штука. Смотрите, а, необходимо еще понимать, куда направлять энергию и на чем ее удерживать. Почему? Потому что у вас есть энергия, вы можете ее рулить. Но куда вы ее направите? И следующий вопрос, под что вам энергия? то есть для чего вам энергия просто энергия как как таковая она вам не дадут энергию вы не получите энергию, вы не начнете движение если вы не знаете что вы хотите очень важно отстроить третий элемент это состояние правильная постановка образа образ должен быть понятен на языке подсознания так чтобы наш ресурс задействовать и так, чтобы наше подсознание, наш мозг вообще понимал, что мы от него хотим. Я не скажу тут ничего нового, все очень просто. У нас есть визуальная модальность, зрительный контакт с миром, аудиальный звук, кинестетика, ощущения и дискретный смысл. Когда вы очень объемно простраиваете мысли-образ, то вы его начинаете запитывать через внимание энергии. То есть у вас уже есть энергия, мы с этого начинаем, и через удержание внимания на этом образе мы его начинаем запитывать энергией. Получается очень простая картина. Ну все на самом деле очень просто. Мы инвестируем свой энергетический потенциал в то, что нам нужно. А при правильной простройке мысли-формы мысли-образа вы начинаете чувствовать а это формируется определенное состояние, ощущение того, что у вас это уже произошло. И вы возвращаетесь снова и снова, удерживаете внимание на этом образе в течение нескольких дней, в зависимости от того, насколько весит ваша цель. То есть есть вес цели маленький, есть вес цели чуть побольше. И вам нужно питать. Ваш мыслеобраз до тех пор, пока это не начнет происходить. Обычно, как у меня это получается, меня начинает просто подводить. Меня ведет невидимая рука по событиям таким образом, что то, что я задумал, оно начинает формироваться само собой. Вот это я понимаю, как работает намерение. Технику, эту схему мы уже исследовали, протестировали. И те, кто применял эти практики, именно в совокупности э, они получали результат гарантированный. здесь должна работать вся связка трех элементов если не хватает энергии значит питать образ нечем если не отстроено внимание оно в фильмах еще где-то непонятно где то ваша энергия не пойдет не, не дойдет до образа если не простроен образ или он не точно простроен? Вы запитаете его энергией, но получите не то, будет погрешность. Вот это очень важно понимать. Итак, если вы хотите овладеть намерением, то рекомендую освоить работу трех элементов на своем собственном опыте. А вы это можете сделать у меня на занятиях в Москве, либо поехать с нами на выездной в Ярославль. Потому что на занятиях мы отрабатываем все три элемента. И, ну, конечно же, я буду рад вас видеть на своих занятиях. Пробуйте и осваивайте техники работы с намерением.